Черный ворон, что ты вьешься над моей головой? Ты добычи не добьешься, Черный ворон, я не твой. Ты добычи не добьешься Черный ворный я не твой Что ты когти да распускаешь Что ты песнь свою поешь Весточку снесешь Коля добычу Себе чаешь Зато Весточку снесешь Завяжу Смертельную рану Я подаренным Платком Затем с тобой я стану Говорить про все рядком А затем Кдану сторонку, где у маменьки было мал, скажи ей, я потихоньку, что за родину я пал, потихоньку. Отделена, что я рода не посрамил и передо по врагам смиротерленным, назад шагу, куда не ступил и передо врагам смиротерленым, назад шагу. Скажи сестрам, я хороший у них брат. Акради мы по семи верстам, журавелем вернусь назад. Акради мы. В вернусь назад, передай платок кровавый, милая любушке моя, скажи ей, ей моя кобравы, там уже не на другой. Скажи ей, евая бравый, там женился на другой. Взял невесту тиху скроману, лега коша Были Шашка острая до конь Встану рано, выйду в поле В небеса наш дон течет Там без страха и без боли Солнце красное встает Там без страха И без боли Солнце красное встает Кручена струна пропела Надо моей юга видна смерть моя приспела черные ворон я братой. видна смерть моя приспела черные его.